Друзья, всем привет. Как вы поняли из названия создаю новую стратегию, но это не совсем новая стратегия, это доработанная старая стратегия. Стратегия на пробитие. Но я сделаю такой, чтобы она была доступна всем. Чтобы вот новичок пришел, я им показал этот способ торговли и он сразу мог по нему торговать. А сейчас мы с вами будем очень много торговать, тестировать эту стратегию. Секундочку. Нет, ситуации нету, показалось... А, прошлой неделе у меня выдалось шикарный. Далее я получил вот два минусовых дня. В субботу попробовал торговать на криптовалюте. И сегодня также у меня был минусовой день. Но он еще не закончен. Сейчас мы с вами все будем отбивать. И заодно тестировать нашу стратегию. Торговать по этой стратегии. А, время экспирации всегда будет 3 минуты. Абсолютно всегда. Будем ловить с вами небольшие импульсы. Будем сходить только на пробитие вверх. Только вверх. А что нам нужно для анализа? Это часовой таймфрейм и минутный таймфрейм. Это все. На часовом таймфрейме нам нужно определить тренд и потенциал движения цены. Ну просто куда цена движется. На минуту мы смотрим с вами движение. Давайте для начала на часовом искать хороший тренд на повышение. Смотрим, что у нас здесь Что у нас на минутке Пока ничего особо не вижу угу. Так, а, тестировать в мою стратегию с суммой в 25 долларов Иначе торговать скучно И захожу вверх на повышение Смотрите Походу это у нас минус будет, Ну ладно а, Часовой таймфрейм Что нам показывает часовой таймфрейм? Видим здесь уровень сопротивления, видим восходящий тренд, цена здесь оттолкнулась от уровня сопротивления и направилась на повышение после длительной коррекции, это наш потенциал, мы его определили, то есть цена у нас склонна двигаться вверх. Далее, на минуту в тайфрейме я увидел вот такой вот нисходящий канал, мы рассчитываем на движение к этому уровню сопротивления. Почему решил здесь зайти? Ну, я увидел, естественно, отскок от уровня поддержки. Если цена толкнулась от уровня поддержки, то она, возможно, будет идти к уровню сопротивления. Если, конечно, она не стремится пробить уровень поддержки. Здесь я увидел небольшой пин который указывал мне на импульс. Импульс произошел, но не в нашу сторону. Давайте дождемся конца сделочки, будем двигаться дальше. Напоминаю, что это тестирование стратегии. Это уже не отработка, а только тестирование. Сейчас мы будем с вами прямо искать... Закономерности. Я вам покажу, как я их ищу. С помощью скриншотов и так далее. Происходят сильные импульсы. Цену колбасит туда-сюда. Я не понимаю немножко, что происходит. Скорее всего, это из-за праздников. Остается 30 секунд. Очень неадекватные движения. Это у нас валютная пара. Британский фут, новозеландский доллар. Импульс у нас происходит, я так понимаю, на новозеландцы. А, нет, на всех на фунте, окей, okay. 20 секунд остается, просто какая-то невероятная жесть происходит, но тем не менее эта жесть идет в нашу сторону, смотрим, 5, 4, 3, 2, 1, сделочка у нас заходит в плюс, немножко я не ожидал ни того, что цена пойдет вниз, ни того, что цена пойдет вверх после такого импульса вниз. Но тем не менее, уровень был пробит а, Рисую свой анализ Вот таким вот образом И уровень сопротивления Импульс мы с вами поймали, но немножко не такой, какой я хотел Двигаемся дальше Итак, фунт а, Его мы пропускаем, с ним творится какая-то дичь Смотрим еще ситуации. У меня сегодня прямо огромное желание торговать. Хочу покорить рынок, насколько это возможно. Британский фунт, японская иена. Нет, фунт мы пропускаем. Так, пока ничего не вижу. Доллар, турецкая лира. Тренд на повышение, но у нас здесь огромная тень. Немножко не люблю эту валютную пару. Сейчас посмотрим. Угу. Здесь у нас затухание, потом импульс вверх. Возможно, можно словить здесь импульс. Давайте посмотрим сейчас на движение цены. Видите, цена немножко поджимается как бы к уровню. Вот наш небольшой локальный уровень. Нам нужен импульс при пробитии этого уровня. Давайте зайдем. Поехали. А... Так, часовой таймфрейм для начала. Видим общий тренд, который направлен на повышение, видим уверенную свечу, почти уверенную стеню сверху. На минуту тайфрейме я увидел вот такое вот затухание, потом пробитие уровня сопротивления и э, дохода следующего уровня. Мы зашли на пробитие следующего уровня сопротивления, чтобы словить импульс. Тоже какие-то не очень хорошие движения происходят. Сейчас, если эта валютная пара не даст нам заработать, то мы просто с нее уйдем. Потому что мне она, в принципе, не очень нравится. Давайте с вами ждать. А почему я решил, кстати, ребят, зайти на пробитие? У нас цена двигается вверх. А ближайшие уровни сопротивления находятся вот здесь вот. То есть мы ожидаем импульс до этих уровней. У нас происходит повышение наших минимумов. И у нас присутствует общий восходящий тренд. Вот три фактора, которые нам нужны. Поджатие. Место нужно, чтобы цене куда-то идти. И общий тренд восходящий. В принципе, это все. Давайте сейчас посмотрим на проходимость вот на этой сессии. Надеюсь, я не солью свой депозит. Минутка остается. У нас произошел сильный импульс вверх. Но пока ничего говорить не буду. Здесь может произойти все, что угодно. Остается у нас 10 секунд. Опасненькие движения у нас происходят. Смотрим. Сделочку у нас заходит в плюс. Скриншотик в самый последний момент. Вот у нас уровень сопротивления, на пробитие которого мы заходили. А, небольшое поджатие. Таким вот образом я его обозначу. Общий восходящий тренд. И уровни сопротивления нарисую, до которых я заходил. В принципе, все отработало по нашему анализу. Давайте один только нарисуем. Итак, что у нас за сегодня? А, две сделки в минус, но я это не заснял. Две сделки в плюс. И давайте решающую сделку на сегодня. Последнюю третью сделочку. Найдем какую-нибудь хорошую ситуацию, постараемся. А, британский фунт, австралийский доллар, кстати, здесь... Хорошенькая ситуация есть, но импульсы меня, конечно, напрягают. Вот такие вот импульсы, огромные свечи. Цена наткнулась на уровень сопротивления сверху. То есть вот смотрите, что я здесь вижу. Сейчас цвет сменю. Вот, я увидел сразу же вот этот вот восходящий канал, по которому движется цена. Здесь находится уровень сопротивления, на который цена наткнулась но судя по движениям, скорее всего, цена хочет повторно протестировать этот уровень, то есть пойти вот так вот, вместо того, чтобы идти до уровня поддержки. Но ситуация все равно опасненькая. Почему я так решил? Потому что у нас здесь минимум обновился. То есть вместо того, чтобы цена дошла до этого уровня, она остановилась вот здесь вот. Поэтому я могу рассчитывать на импульс вверх до уровня сопротивления. Но меня напрягают эти движения, я, пожалуй, оставлю эту ситуацию в стороне. Хоть она, скорее всего, будет и плюсовая. Ищем дальше. Евро, швейцарский франк. Здесь нету тренда на повышение. Есть коридор, но нет тренда на повышение. Мы здесь не заходим на пробитие вверх. Хотя все движения указывают на это. Обязательно должно быть три фактора для пробития. Три фактора. Так, опять же доллар, турецкая лира, но здесь мы уже забрали свое. Давайте оставим эту валютную пару. Смотрим еще раз. Смотрите, британский фунт, австралийский доллар все-таки стрельнул вниз. Хорошо, что мы здесь не зашли. Ребят, нету ни одной хорошей ситуации, поэтому предлагаю торговлю на этом закончить. Если нет ситуации, я всегда заканчиваю. Я не ищу в упор эти ситуации, если их нету. Просто потом через какое-то время захожу, может быть, ищу. Или заканчиваю и уже переношу на завтра. Поэтому торговлю мы на сегодня заканчиваем. А вышел я за сегодня, ну, можно сказать, что в ноль. 10 долларов только у меня минус небольшой. Поэтому за эту сессию я, в принципе, первую сессию отбил за сегодня. Смотрите, ребят, у меня есть уже 12 скриншотов по этой ситуации, по этой стратегии. Давайте их рассмотрим. Буду объяснять. Что у нас здесь? Опять же, желтым помечен уровень сопротивления, на пробитие которого я захожу. Вот он. И зеленым это повышение наших минимумов. Большой зеленый стрелочкой я пометил, что тренд идет на повышение То есть пока что для этой стратегии вот три фактора, очень простых фактора Мы всегда заходим на пробитие небольшого локального уровня, прямо небольшого Потому что они всегда импульсивно пробиваются Окей, смотрим дальше То же самое, в принципе, восходящий тренд Локальный уровень Небольшое поджатие, но здесь я смотрел по движениям вот у нас паттерн поглощения Потом цена пошла опять же на повышение после этого паттерна я уже рассчитывал здесь на пробитие Вот уровень сопротивления, то есть цене было куда идти Вот это расстояние Это уже на интернет баре Здесь опять же я рассчитывал на пробитие уровня сопротивления Увидел паттерн поглощения И таким образом зашел Здесь не было поджатия, но смотрите, что здесь было. Цена двигалась в вот в таком вот диапазоне. От уровня к уровню. Потом минимум наш не обновился. То есть цена не дошла до уровня поддержки, до которого она должна была дойти. Она застряла вот на этом уровне поддержки. Кстати, возможно, я эту ситуацию уже объяснял на видео. И мы зашли на пробитие вверх. Здесь... Общий восходящий тренд, который я не пометил, небольшое поджатие и вот наш локальный небольшой уровень сопротивления. Все везде одинаково. Здесь я зашел на пробитие уже э, диагонального уровня сопротивления. Смотрите, кстати, здесь у нас такая ситуация, это импульс, потом происходит скопление. А когда происходит импульс и скопление, потом обычно следует еще один импульс на повышение. Здесь я увидел а, уровень поддержки, от которого происходили сильные импульсы на повышение. Вот видим такие зеленые свечи. И далее я зашел уже на пробитие уровня верхнего. Здесь все то же самое. Ну я думаю вы поняли а, саму суть, саму концепцию. Просто просмотрим скриншотики. Здесь стоит, да, смотрите, помните, эту закономерность на отскок. Здесь я ее применил в качестве пробития. Зашел на небольшое время экспирации. Вот импульс, скопление. И я зашел на еще один импульс вверх до уровня. Здесь я рассчитывал только на эту закономерность. А ни о ком поджатии я не думал. Вот показываю еще скриншотики. И все. Друзья, вот такое вот видео, вот такая вот стратегия. Я на этой стратегии работаю, буду ее совершенствовать и буду ее максимально упрощать. Чтобы каждому было понятно и чтобы каждый мог этой стратегией воспользоваться. И еще я должен доказать, что эта стратегия рабочая увеличением своего депозита. Скорее всего. Но это уже в будущем. Сейчас я сам делаю скриншоты, ищу подходящие закономерности, ищу лучшие ситуации и ищу ошибки.